Приходя на этот курс, я не думала, что получу так много. Весь материал – это очень концентрированный, очень практически полезный набор, который вам обязательно понадобится, независимо от того, будете вы снимать свой видеоблог или же вы хотите стать действительно оператором или просто снимать там свадьбы. Это может быть абсолютно что угодно. И плюс еще с преподавателем очень комфортно работать, с ним не страшно ошибаться. У меня очень специфические отношения с техникой. Я боялась штатива, приходя на этот курс. Я ну, как бы не держала особо в руках камеру, но все страхи моментально прошли. Это было очень комфортно, это было здорово, хотя мы подробно останавливались на ошибках каждого из студентов, делали разбор. И именно вот эта практическая часть — помогала лучше понять и в дальнейшем исправить а, свои ошибки. Я очень рекомендую всем приходить на этот курс. Спасибо огромное.